Я не спою быть судьбою, да, не спорит ни к чему. Возраст — это же не хвой, и лекарств я не найду, и... Я живу в сияет, хоть метели, хоть дожди, я никак не понимаю, как бы жили без него. Сердце радость ощущаю, сердце радость.